Ну что, начнем? Итак, самый первый вопрос, конечно же. Я очень прошу тебя представиться кратко. Так как времени не так много, я думаю, ни у тебя, ни у меня. В общем, кратко свое имя, откуда? Если хочешь, можно назвать свой возраст, конечно же. И как долго уже в Японии? Вот. Хорошо, меня зовут. Да, меня зовут Алиса. Еще донора. Я из Латвии. Понятец. Как еще раз? Алисе еще а... Доннере. Mm. Это а, в... а... настоящее имя. Да, это настоящее имя. А, а? Алисе, mm -hmm. Алисе это имя. Алисе. А, ну, в принципе это вариант Алисы. Алиса, mm. то есть просто а, латышский и достаточно редкого написания. А, Доннере это моя фамилия. Эй, еще это мое буддийское имя. Вот, вот, про это я, я так и подумала, что, скорее всего, это не, не латышская тема. Ну и расскажи, откуда ты? Я из Латвии. Сейчас живу в Японии, в городе Сандай. Я 35 лет. Я закончила докторантуру религиоведения, сейчас преподаю английский в университете Тахоку-Какуин. И, и опционально еще временами преподаю кросскультурную коммуникацию, есть, есть такой предмет. И еще я преподаю иногда, ну, делаю лекции по религии японской. Правда? Очень да, интересно. Да, но ну, вот, меня интересует такой вопрос. А, вот как бы ваше направление, ну твое... Давай на... Тогда уже... Я хоть выкаю, но на ты будем. Вот твое направление это религоведение, но в университете ты преподаешь английский. Как так может получиться? Довольно просто. То есть пока я училась в университете, я училась в университете Тахоку, я попутно преподавала, преподавала языки, я преподавала русский английский, mm -hmm. и английский. Ну, и у меня сложилась такая концепция, как можно было бы интереснее преподавать английский язык в университетах, потому что я видела, какие с этим ну, проблемы. И я предложила эту концепцию университету Тахоку-Гакуин. Это mm -hmm. не тот же университет, в котором я преподавала, другой университет. Они согласились меня взять. И сейчас у меня немножечко, я хочу еще немножко изменить вот это направление, и если получится, то есть, да. ну, если говорить о чем, в чем моя концепция, я да. хочу преподавать английский именно как инструмент кросс-культурного общения. Ага, тул, да? Национального да, так, tool. Язык это tool в первую tool, очередь. Да, это не какая-то а, вот наука огромная-огромная. Конечно же, наука, но в первую очередь это должно служить инструментом для общения. Просто mm -hmm. я-то преподаю не у филологов. И филологи, да, филологам, конечно, нужно более такое, ну, именно углубленное изучение. Я преподаю тем, кто не будет работать с языком потом, именно как... Ну, как, как лингвист. лингвист. Да, mm -hmm. а тем, кто на нем будет конкретно говорить. И... На мой взгляд, опять же, не очень правильно изучать английский как язык общения с американцами и англичанами, там, то есть, знаете, спикерами, как здесь mm -hmm. очень часто преподают, с упором на американскую культуру, на английскую культуру и так далее. А Скорее, как инструмент общения с самыми разными людьми. Потому что, ну вот у меня, например, студенты очень часто жалуются, что они вроде учат, учат, учат язык, да -да. А потом они идут, например, куда-нибудь послушать какого-нибудь индийского лектора и не понимают вообще ничего из того, что он говорит. Потому что у нас индийский, вот этот, ну, индийский диалект не преподается. Хотя, в принципе, индийцы себя очень часто называют именно native speaker'ами, потому что да -да. У, них, у них же английский один из ну, государственных языков до сих пор. Да -да. Да. И э, из-за этого э, они не могут как бы применять язык, э, ну, mm -hmm. мои студенты. Да. И, и я надеюсь, измен... ну, я сейчас уже немножко ввожу как бы в свои, в свой, в свои лекции именно понятие о том, что мы говорим на английском с разными людьми, и нужно, чтобы они вас понимали, соответственно, не пытаться приблизить свой язык к языку native speaker, а подстраиваться под человека, с которым вы говорите. То есть, например, это, это называется лингва франка, то есть да. такой международный а, общий такой язык, который используется во всех странах, и чтобы знать вот эти вот основы языка, и а, в любом случае, ну в любом случае, чтобы понимать индусов, а, нужно очень много слушать на английском языке, и смотреть, и фильмы, и все такое разное, потому что я, например, а, как смотрю на, на американском языке фильмы, так и на, на британском. Мне оба нравятся. Иногда я себя даже замечаю, что я иногда некоторые слова с таким британским акцентом говорю, а некоторые прям с, с таким американским. Но это речь не обо мне. Так вот, мы пропустили тут один момент. Mm -hmm. Как давно ты приехала в Японию? Так В этом году 10 лет исполняется, потому что приехала в 2012. 2012, mm -hmm. да? Ну, я просто на секундочку, чтобы тебе тоже было понятно, с кем ты разговариваешь, немножко только. Да представлю, ну чтобы, хотя мои зрители на моем канале в общем-то знают, но чтобы тебе было более-менее понятно. На моем канале не знают. да, Сегодня все о тебе, не обо мне. Ну просто, чтобы было немножко понятно, мне 45 лет, меня зовут Ольга, я из России, приехала в 2004 году в Японию, в общем, поженились мы. Как жена. Никакой научной такой деятельности, никакой сверхзадачи и работы не было у меня, конечно же, к сожалению. Ну ладно, вот такие дела. Чтобы просто было понятно. Я, кстати, до приезда в Японию совершенно не зацикливалась на том, какого возраста человек. А когда ты живешь в Японии, это настолько важно знать, какого возраста человек, как с ним общаться, да? Mm -hmm. да -да -да. Вот. Ну, значит, ты преподаешь здесь английский в университете, это отличная позиция, это просто, мне кажется, что немногие иностранцы, даже native спикеры могут себе позволить такую роскошную работу, я считаю, что это просто супер достижение. Вот, ну, у меня вот такой вопрос, тяжело ли было учиться именно в университете, ну, на вашем... На, вы получали мастера и, а, или профессора? профессора а, да? Докторская степень, степень, да, recom. PhD. Но угу. до этого я получала и мастера тоже, uh -huh. потому что я приехала без особого бэкграунда именно в религиоведении, да. и я поняла, что это, в принципе, сильно мешает, поэтому пришлось начать именно с... Алыисе. Я буду с таким латышским этим... Алыисе, паллиесе. Потому что а, на самом деле я из Калининградской области, как а! да, это на Балтийском море, и все мои родственники живут в Латвии. Вот большинство практически, <связано> да. да. Но а корни мои литовцы, э, дедушка литовец, там у бабушки отец поляк, а? и а? все родственники в Латвии. И я каждое лето ездила в Латвию, вот когда был Советский Союз, ага, каждое ага. лето я просто проводила в Латвии, в городе Дагопилс. Я тоже. И сколько пелся ты? Да. Ну, я, я из Риги, но у меня очень много родственников а, живут в Я думаю, может быть, там где-то виделись, нет? Ну, часто ну, да. а, Очень красивый, очень красивый. Так вот, такой вот вопрос, Алиса. Было бы, было сложно учиться здесь в Японии? И ты училась на японском или на английском у тебя была программа? Я училась полностью на японском. Oh, круто сейчас практически нету ну есть нет есть программы гуманитарные в некоторых университетах но вот например в университете тахоку uh -huh. я не знаю, может сейчас что-то они разрабатывают но когда я приехала на гуманитарных именно дисциплинах не было uh -huh. возможности учиться на английском и uh -huh. все непременно сдавали вот, японский язык и это было, ну, я бы сказала, что э, довольно сложно. Mm -hmm. Но я приехала уже с хорошим бэкграундом в японском языке, но э, религиоведение... Ну, нет, в религиоведении можно делать очень разные исследования, можно делать, э, ну, то, что здесь называется, бункенчоса, то есть ты просто сидишь, обложившись книгами, что-нибудь там ищешь. Mm -hmm. Это тоже, в принципе, возможно. Mm -hmm. да, э, mm -hmm. Это тоже, в принципе, возможно. Но у меня было именно... Полевые исследования. Я полевик. Я, полевик? Ну, полевик, да. Я хожу в школе. 4-летних детей, что это такое для меня? Я хожу, то есть я делаю непосредственное исследование, то есть я выхожу на место, я общаюсь с людьми, делаю интервью. Я так себе представила. Я делаю дневник на и так далее. И mm -hmm. это требует еще, ну, такого специфических знаний японского, потому что ты берешь интервью у разных людей, они по-разному говорят. И, опять же, так как, ну, я изучала в основном материальную культуру. Вот мой предмет исследований – это статуи буддистские. Mm -hmm. То есть, процессе... материя, да? Материя, вот. Да, вот. Не, не, фил, не философия, вот не вот это вот духовное, где-то там внутри запрятанная которая никак не вытащишь из человека, сложно очень, да? А ты именно конкретную, вот, а, я поняла. Именно, ну, я... Э, я щупать даже руками. Я говорю, что вот меня не столько интересует, как оно должно быть, как исследователя, а скорее, как оно реально есть. И поэтому это очень интересно, и я столкнулась даже с тем, что не очень много людей любят туда лезть. и, Ну, скажем так, это очень такой спорный момент, об этом очень много возникает споров, потому что, ну, скажем так, тут еще все очень быстро меняется, тенденции меняются. И да. вот, допустим, у меня был, были случаи, когда человек делал примерно то же исследование где-то несколько там ну, десятков лет назад и у него были одни результаты тут прихожу я совсем другими результатами и э, человеку конечно неприятно он говорит там а может быть ты что-то упустила а может быть там что-то не так поняла. Да. То есть потому что оно не сходится. Ну вот есть такие вещи то есть оно настолько я все быстро меняется и особенно если приходится, мне кажется, работать именно с японцами, да? потому что я не думаю, что много иностранцев, которые исследуют вот, в, вот эту тему, именно в Японии, может быть, они где-то там в Тибете или других а странах. Достаточно свет... много. Mm -hmm. Я mm -hmm. бы сказала... Как... Есть, такая... да. ага. Есть такая вещь, что, в принципе, я заметила... А, именно вот такое направление полевых исследований, ну, достаточно привлекательно для иностранцев. Mm -hmm. а, есть, так, ну, даже у меня были немножечко такие, как бы, терки с, с другими полевиками, которые Да, mm -hmm. да потому что, а, ну, как бы, есть направление вот в тех же буддийских статуях, есть люди, которые mm -hmm. изучают непосредственно самые знаменитые статуи, да, вот, которые которым поклоняются, которые, допустим, где-то вот в одном месте очень крутые. А есть люди, которые изучают самые простые, там более ну, приземленные. Mm -hmm. Вот я из второй категории. Ah. И э, в Японии я заметила, что по-прежнему к этому по-прежнему относятся с некоторым ну, скептицизмом. И я слышала от моих э, японских сампаев, что типа, ну, это очень сложно. Ну, а стоит ли? То есть, mm -hmm. а может быть, ты сначала там съездишь в какие-нибудь нормальные, ну, такие вот крупные, большие храмы там, там поисследуешь. Я говорю, ну, там же все уже исследовано по сто раз. То есть, что еще раз там смогу найти, вот, непосредственно. Мне хотелось именно пойти туда, где еще никто не был. И смотреть на те статуи, которые еще никто даже, ну, может, не описывал. Потому что mm -hmm. я потом столкнулась с тем, что хожу вроде как, ну, с результатами исследований, допустим, которые а, сделаны были, ну, 10 лет назад, до меня, mm -hmm. и вот я смотрю, допустим, написано, что в храме есть, там, 10 статуй, да, допустим, mm -hmm. У человека вот описано 10 статуй, я прихожу, а там их, ну, 50 и, то есть остальные не, не может быть так, что их за это время накопилось, потому что они. Ну, Дождя. Да, это старые, это старые статуи. Да. Просто человек их не учитывал, потому что ну, вот это она, она как бы ей поклоняется, она понятна, она вот. записана. Достаточно такими достойными, да. того, чтобы... Ну, в общем, э, такой вопрос, в общем, было нелегко, не совсем легко было изучать, обучаться здесь в Японии, да, а, и я сразу иду дальше, потому что, mm -hmm. я так понимаю, что вот эта тема буддизма, она настолько ва важна, ну и вообще это вся, мне кажется, твоя жизнь, скорее всего, вот это вот все, от вооружения, и ты можешь говорить об этом часами и годами. Да, вообще, это точно. Очень ограничено. И я хочу эту беседу свести более светской, а, светскую струю, чтобы вот люди, которые смотрят нас, не те, кто интересуется буддизмом, а те, кто интересуется Японией и как сюда приехать, допустим, и как здесь жить. Да, потому что буддизм, это ну, очень а, направление узкое, тем более смотрит русскоязычная аудитория, которая, а, я думаю, что большинство из них христиане, в общем. Но у меня вот такой интересный вопрос. Вот. А я так поняла, что ты заинтересовалась вообще Японией, японской культурой, японским языком и буддизмом, еще когда ты была в Латвии, правильно? Вот что да. тебя вот к этому сподвигло? Почему это случилось? Не говори, что аниме. Ну, аниме я смотрю, понятное дело. Мне очень, Естественно. Естественно. Мангу читаю. А что нравится? Вот, у меня и манга. Манга, да. А что нравится из аниме? Uh, много, я, <пишут> я любитель, ну, я люблю мидзаки. Uh, ну, вообще, студию а Джибри, очень люблю. <пишут> да, <пишут> я, uh, мой любимый Сатоши Кон, опять же, тоже Сатоши Кон очень люблю. <пишут> uh -huh. uh, ну, у меня, скажем так, местами, то есть я не очень глубоко в этом, но uh, uh -huh. ну, что-то смотрю, то есть, опять же. Uh -huh. В любом случае, ты с вот этой uh -huh. а, культурой что там? Ну и вот, сам Тедзука очень люблю, но Тедзука я уже больше даже заинтересовалась Японией. Uh -huh. Да, да, да. Mm. В общем, и а, ты заинтересовалась, вот что тебя сподвигло на Японию, скажем так, в какой интерес, почему так случилось? Тут очень трудно сказать, что именно было катализатором. Когда меня спрашивают японцы, я обычно говорю, что японская литература, потому что, эм, ну, я как, даже когда была маленькая, <laughs> мне мама читала, например, куски записок изголовья. Mm -hmm. с эсеновым, да? э, ну, потому что это красиво, это как бы такое вот... Э, мне нравилось, но э, я даже не могу сказать, что это была именно японская культура, просто в какой-то момент, опять же... Я поняла, что э, да, я хочу изучать культуру, я хочу изучать культуру, вот, серьезно культуру какой-то страны, какое-то направление, но это да, скорее будет азиатская культура. Mm -hmm. Даже когда я уже собиралась поступать э, поступать в университет, э, мне было довольно трудно сделать выбор. У нас, например, э, был э, ну, кит, вот, идти именно по Китаю или по Японии. И в пользу Японии я, наверное, все-таки, выбор в пользу Японии, наверное, все-таки сделала за литературы больше. Потому что я думала, mm -hmm. да, на тот момент я думала, что я буду изучать именно литературу. Окей, okay. Алиса, а ты можешь сказать, в какой именно э, университет в, э, в, в Латвии? Что это за а, университет? Латвийский университет, ЛУ, э, ну, крупнейший, я не знаю, вот сейчас, сейчас по-моему, уже есть... Потому что, ну, как бы, э, ну, не все люди знают вообще так много о Латвии, скажем так, да? да. Просто хотя бы, как ориентир такой, да, допустим, Латвийский университет. самый. И, так, на тот есть. момент ничего другого особенно не было, как мне кажется. Там много иностранных языков, да? И ты выбрал на именно японский плюс еще, скорее всего, второй язык английский, да, я так понимаю? Английский я до этого изучала. Так, Нет, так. Я поступила на, японские, на направление именно по японскому языку. А английский я как раз изучала до этого. Меня очень, ну, ну тоже как бы, э, именно спасло то, что у меня очень хороший был английский язык. Потому mm -hmm. что у нас очень, ну, какая-то часть э, лекций у нас в английском университете велась на английском. На английском, да. Ну, я вообще считаю то, скорее всего, сейчас а, вы, я, я, я могу сказать, что ты молодая женщина, и а, ваше поколение, ваше. я на 10 лет уже старше, ваше поколение очень а, свободно и хорошо разговаривает на английском сейчас, да, в Латвии, я так понимаю? По ну, большей да. А вот а, у меня такой вопрос, такой а, приземленный. А, нужна ли, ли, ли виза тебе в, в Японию? Нет, у нас безвизовый режим с Японией. <связывая> да. Да. Угу. А почему? Так вот интересно, ведь у тебя же открыты были дороги в любую страну, потому что вы в Евросоюзе, ты могла поехать <связывая> туда. Сюда. Вот, например, моя двоюродная сестра, она уже лет 20, если не больше, <связывая> живет в Ирландии, например. Да? <связывая> нас, в Ирландии. Там. Другие родственники, молодые люди, там <связывая> Швецию кто-то там изучать, обучать. Ну, вот, почему вот в Японию-то припер? А, и, я, мог, ну, нет одной какой-то причины, я бы сказала, что их несколько. Во-первых, начнем с того, что я до этого изучала немецкий язык. И, в принципе, вот моя родня меня так подбивала ехать там в Германию, например. Uh -huh. То есть, или там, ну, то есть, идти по какой-то uh -huh. более-менее приемлемой. Uh -huh. Алиса, uh -huh. ну, ведь там как-то ближе, мне кажется, вот этого yeah. вот и тура, и вообще и не то, что здесь uh -huh. прям. Я не uh -huh. хотела. Честно говоря, я не хотела. Я не хотела, потому что, во-первых, ну, у меня был некоторый такой э, протест, потому что все это делают, я не хотела, как все. Одну секундочку, извини. Слушай, Алиса, мы уже разговаривали 20 минут, давай так по-быстренькому. Ты все-таки тебя притянула в Японию, ты, ты колебалась между Европой и Японией, и все-таки ты выбрала Японию, да? Ну, я не особо колебалась, мне не хотелось. Да. Мне не хотелось да. в Европу, честно да. скажу. Потому что ну, у меня был такой протест. Я, вот все едут, я не поеду. Это во-первых. А, Во-вторых, я уже очень четко осознавала, что у меня будет какой-то духовный поиск. У -у -у. И духовный поиск мне хотелось осуществлять подальше от христианства. Да. Ну, в общем, поэтому мне хотелось именно ехать в Японию и делать... Духовный поиск там, наверное, потому uh -huh. что, ну, я это себе так не проговаривала, я только потом уже разбираюсь, поняла, что вот эти причины тоже в голове были, когда вот я... Дело в том, что я никого даже не предупредила, когда я пошла и дала документы именно на японский. Uh -huh. к счастью, К счастью, у меня была очень большая возможность попасть на бюджет в университете, uh -huh. и... Мне не нужно было ни от кого зависеть, никого просить, оплатить мне образование, поэтому я просто пошла и отдала документы на японское направление. И потом уже всем об этом рассказала. То есть а в, в, в то время можно было на бюджет поступить, да? Мне Нет, кажется, я... что сейчас в Латвии все, наверное, платное обучение, как в любой капиталистической стране. Я не знаю, опять же, как сейчас точно, но а, тогда была очень маленькая возможность. Допустим, ну вот там набирают поток, у нас был набирали поток, и 10 человек были на бюджете, если не ошибаюсь. Ну, где-то так. Да. И, но я очень-очень я хорошо сдавала выпускные вот эти экзамены, получила очень высокий балл угу. по двум предметам, по которым всегда считают поступление в университет, то есть это латышский и английский. А, У, меня обе... У меня был выс... самый высший балл, и я очень надеялась, что меня возьмут на бюджет. И меня взяли. Да. Ну вот еще такой вопрос, сразу идем дальше, mm -hmm. потому что можем разговаривать еще часа два. Хочется сделать очень быстро, так компактненько, да. Mm -hmm. Ну вот приехала, значит, вы приехали в Японию. Ты приехала, кстати, ты замужем, да? Да. Да. И вы приехали вместе с мужем или он потом приехал к тебе? Он приехал потом. Потом, да? А -а -а. Ну вот, значит, такой вопрос. Что вот сразу, как говорится, было сложно в эту жизнь войти в Японию? В этот ритм, в эти, скажем так, кастомс, вот эти вот условия, У -у -у. все вот в это окружение, в общество? Или как-то, как по маслу, как говорится? Я бы сказала, что нет, как по маслу не было, но... Сложнее всего было то, что я впервые вообще жила одна. Mm. Это был мой третий раз в Японии, вот когда я приехала. Я до этого еще в Японию ездила пару раз, но я впервые была одна вообще. То есть вот жила одна, это было немножко сложно. В общежитии при университете или ты сама да. снимала квартиру? А, сначала в общежитии. Да. Ну, у нас были отдельные комнаты полностью. Mm -hmm. все, все самостоятельно. Ну, так, а, да, в университет, ну, я предполагала, что все будет совсем по-другому, не так, как в Атвийском университете. Немножко были, ну, опять же, религиовидение это очень, ну, такой особенный мир со своими собственными, как бы, ну, порядками и так далее. Я думаю, что это во всех факультетах плюс-минус так, но ты сразу попадаешь в эти взаимоотношения. Мне было просто, потому что вокруг были очень хорошие люди. Мне uh -huh. дико повезло с сэмпаями, дико uh -huh. повезло. Да, да такой интересный вопрос. Я буду перебивать прямо вот, вот да -да -да -да. сразу. А много иностранцев было вокруг, которые учились в университете? У нас, у нас какое-то количество было. У нас в факультете было... Ну, у нас вообще... Вот университет Тахуку, он такой... В нем много иностранных студентов, реально uh -huh. много. Есть несколько организаций студенческих. Я ну временами в какие-то из них ходила. Но у нас даже были, были другие иностранные студенты. В основном из Китая Индонезии. И опять же, тоже было просто, потому что ну ты с ними тоже взаимодействуешь, общаешься. И у вас такой комьюнити да. вот, складывается Но... не только в любом случае, да. Я думаю, что когда студенты, они всегда, они находятся, скажем так, на одной волне, они приехали mm -hmm. все с одной целью сюда, как бы, учиться. И, mm -hmm. и соответственно, и от этого вся и пляска-то идет, конечно же, это понятно. А вот с бытовой точки как зрения, вот как вот было, сложно или нет, допустим, передвигаться по городу, покупать продукты, что-то кушать, готовить, вот такое, вот знаете, то, что вот каждый день вот mm -hmm. это, а, без, никуда не деться, без вот это вот mm. это было интересно то есть э, э, да. ну во yeah, во-первых yeah. мне у меня-то сразу просто именно вхождение в сендай у меня было с точки зрения mm -hmm. именно исследователя то есть мне приходилось не просто думать как там доехать из точки а в точку б а, допустим где там по пути вот из точки а в точке б интересные места как мне по ним передвигаться как вот мне mm -hmm. да. М -м, как мне допустим доехать там до этого места и как мне попасть в труднодоступные места то есть вот это вот все было очень ну, специфическое и так как это в принципе было бы плюс-минус также даже в латвии если бы я хотела делать полевые исследования в латвии то я думаю мне это помогло то есть я знаю что очень многие люди жалуются что для них это было какой-то помехой то есть вот им надо было допустим делать исследования там в лаборатории но до лаборатории надо добраться Uh -huh. Там по пути надо, допустим, заехать в магазин, что-то купить. У uh -huh. меня оно было параллельно. Uh -huh. То есть, ты параллельно едешь тут, вот ну, скажем, ты перемещаешься, то есть ты, допустим, от университета до своей вот общаги, идешь пешком, смотришь, там делаешь заметки: о, вот это место надо посетить, вот здесь интересно, там и так далее. Опять же, точно так же с какими-то бытовыми моментами. Mm -hmm. ну, Когда муж до меня доехал, он еще тоже хватался за голову, говорит: как ты могла забивать на да. такое количество Нет, mm -hmm. наоборот, как могла забивать на такое количество вещей просто? Mm -hmm. ну, грубо говоря, вот, вот. А как, как это делается, говорю. Не знаю, сейчас будем разбираться. Я просто отсекала какие-то моменты, которые мне были не полезны по исследованию. И наоборот, вот какие-то, которые мне полезны, я в них углублялась. Мне, например, очень понравилось сразу готовить именно местные блюда, местное вот то, что... И я ходила в магазин, там делала тоже списки из разряда, вот это попробовала, это было да. вкусно. Это надо так вот приготовить. Интересно становится. Что? А что вот конкретно, допустим, вот вы а, чисто такая иностранная семья, оба иностранцы, живете, значит, в Японии. И вот что вы готовите, что вы едите предпочтительно, какая у вас вот еда в основном? Она такая же, как вы ели и в Латвии, либо вы подстраиваете mm -hmm. здесь под здешние продукты мы подстраиваемся но я бы сказала что у нас происходит такая ситуация мы дополняем как бы свой mm -hmm. рацион то есть например вот что мы готовили в латвии мы здесь тоже временами готовим если есть конечно из чего но то есть мы можем приготовить борщ можем вот сегодня на или манную кашу то есть да. э, такие вещи но 18 лет я просто не знаю, да, не то что не знаю, где ее найти, я даже ее не ищу, честно говоря. В Геркулес а, покупать, да. В халяльных магазинах есть обычно. Каких? Халяльных. А -а -а. халяльных. Да -да -да. Такие, а есть вот индусский магазин. Халал, да, -да, -да. Халау, да халау Можно там посмотреть. Оно там да. а, можно, если, ну, нет конкретно, вот посмотреть Самарина, да, Саму... она называется Самарина, это практически тоже, что манка. Вот мы ее покупаем в основном. Mm -hmm. Ясно, но ну, вот вы сегодня, допустим, манную кашу ели. Да? Вообще, вот, допустим, вы готовите вот такие блюда, как в Японии, там они, допустим, часто готовят каре или да. там что-то там, допустим, мы часто едим зимой, допустим, набе делаем, скияки, mm -hmm. шабу-шабу, всякие вот такую вот еду. Да, да, я в основном как раз готовлю японскую пищу, потому что мне проще, когда я могу сразу в телефоне посмотреть рецепт, и мне не нужно думать, я иду в супермаркет, покупаю. Опять же, я стараюсь есть в основном овощи, ну, не то, что я не вегетарианка, но у меня другое. У меня по здоровью я стараюсь, чтобы у меня основа рациона была именно овощи. Да, угу. И э, в итоге я просто иду и с полок сгребаю всякие овощи, дома, соответственно, да. смотрю. И мне проще, когда есть уже рецепт, э, не нужно думать, что с этим делать, там, что делать с дайконом, что делать там, с кумацуной. Просто берешь, и режешь, и так делаешь. Скорее, кто не знает, такая да, большая белка. Угу. Вот. Да. Еще такой вопрос на засыпку а по каким продуктам ты скучаешь? И я скучаю даже скорее не по продуктам, я скучаю по блюдам. Вот, например, у нас есть хлебный суп в Латвии, и мне иногда ага, так хочется хлебного супа. Да, да, да. Сырок Гарумс, господи боже мой, как я люблю сырки Гарумс. Здесь... Конечно, здесь глазированные сырки есть, но да. очень мало. И, но я скучаю реально по настоящему хорошему сыру. Вот Ой, да да да да да и вот так резать прям хорошенько. И вот этот а, латвийский хороший хлеб, ароматный такой. Да, вот. да, да, да. Угу. всякими разными скучанием. Кстати, мы нашли несколько пекарен, которые делают очень похожий хлеб. То есть, это очень, хочется... я, это очень да. дорого. Я сразу опускаю, потому что это очень дорого. Mm -hmm. Я на Фейсбуке тоже нашла группу, которая вот иностранцы, они mm -hmm. готовят настоящий хлеб хороший и заказывают. Mm -hmm. Но там какая цена, что, извините. В общем, я пеку каждый день хлеб. У меня хлебопечка. Uh -huh, я uh -huh. пеку Хлеб. Мы просто едим его, как, как вата. Нет, на самом деле очень вкусный. Вру-вру-вру, не вата, не вата. Но вот как вы считаете, вообще в общем, вашу жизнь здесь в Японии вместе с мужем, вот как иностранная семья, ее легкой, как по маслу, или все-таки в Японии жить тяжело? И никому бы вы не посоветовали Вот я лично, вот если бы меня спросили, стоит ли ехать в Японию, я сразу могу сказать нет. Почему? Потому что очень тяжело, даже если ты здесь физически живешь, угу. как на физической оболочке твоя, но внутри настолько тяжело, что просто, мне кажется, лучше, если переезжать, как иммиграцию, рассчитывать на какие-то другие страны, либо Америка, либо Австралия, в общем, более-менее такой многоинтернациональный. Угу. Ну, где сможешь найти свой комьюнити, где ты сможешь работать, где на тебя будут смотреть как на равного, почти как на равного, скажем так. Вот как вы считаете свою жизнь здесь, в Японии, нормальной, такой, как, как по маслу, в общем, нет проблем, да нормально, либо все-таки тяжеловатого? Я считаю, что здесь мне лично, мне лично легче, чем в Атвии, честно скажу. Я не знаю, как в других странах, у меня просто нет опыта, но... Честно говоря, да. я бы советую, если вот меня спрашивают, вот, хорошо переезжать, я, я бы сказала, что стоит понимать, что вы все свои проблемы потащите с собой. Но да. очень многое из того, что вам помогало, оно режется. Соответственно, не то, что вот вы переехали и тут просто вот, ах, Сакура в цвету и все замечательно. Нет, вы потеряете круг общения, вы потеряете поддержку там, опять же, родственников и так далее. Вы потеряете очень... ну даже вот какие-то бытовые вещи, да, вот вы привыкли, а вам нужно заново. И, ну, скажем так, если у вас нету э, острого желания переехать именно в Японию, делать что-то связанное с Японией и строить здесь практически жизнь заново сначала, то я не советую. Но то же самое я бы не советовала насчет других стран, в принципе, потому что я знаю, есть люди, которые... Даже из моих знакомых, которые там говорили, ой, мне не нравится, я там перееду куда-нибудь, будет хорошо, у них там, как замечательно, там, не знаю, был в Германии, в Венгрии туристом, ах, так как там замечательно. А приезжают на место и очень быстро понимают, что проблемы-то те же, но нет поддержки, нет там чего-то такого. Поэтому, ну, да, да. да. хорошо... Как бы самый главный здесь момент, конечно, mm -hmm. если решил переезжать в Японию и а, пустить здесь корни, как говорится, mm -hmm. остаться здесь, что самое первое, самое первое, даже если работа ваша не связана с японским языком, самое первое, мне кажется, это японский язык. Это самое первое, что нужно. Даже если, допустим, приехал сюда программистом, даже тебе японский ты не нужен особенно на работе, но я считаю, что самое первое это японский язык. Я думаю, что в твоем а случае, страшно. не знаю, твоего мужа, но в твоем случае самую главную роль сыграла то, что ты очень хорошо знала японский язык, и ты очень глубоко понимала культуру. И понимаешь, как общаться с людьми, как с японцами. Мне кажется, тебе уже с ними, наверное, проще, чем с латышами наверное, общаться, да? Трудно сказать. У меня вообще некоторые проблемы в плане общения. Дело в том, что у нас семья из ДВГшников, ну, то есть у нас... Семейный СДВГ, да, то есть это синдром mm -hmm. дефицита внимания и гиперактивности. Ah. А, у нас недавно его официально диагностировали дочери, и мы выяснили, что у нас он тоже, по всей видимости, oh. есть. Uh -huh. Да, и ну, ну, то есть мы сравнили, мы прошли те же тесты, выяснилось, о да, у обоих. И если я пройду такой тест, что у меня там будет? Мне кажется, сейчас у всех людей что-то не то с головой. Да, но э, у меня всегда были проблемы с э, общением с людьми именно. Я очень часто не могу разобраться, я не, не читаю вот эти все, ну, то есть все знаки по умолчанию, да, то есть то, да, то что а люди понимают, понимают, они говорят, да, да? Я не понимаю, да, то есть я не понимаю, когда мне пытаются что-то донести. Э, и э, я научилась это понимать именно через полевые исследования, потому что там ты вникаешь в человека. Но это другое. Это уже то, есть, то что люди, в принципе, ну, понимают по э, ну просто понимают, вот даже не вникают в это. Да, как, да. Для них это как дышать. Через кожу. Да, для меня это сделать усилие, и я могу сказать, что для меня в принципе все люди вокруг это иностранцы, в Латвии, в Японии, где угодно, я их просто не понимаю. Это интересно, да, да. да. Mm -hmm. Мне приходится, мне приходится вникать, мне приходится вот рядом напрягаться, чтобы понять, что они хотят сказать. И поэтому мне даже проще, когда человек не ждет от меня конкретно понимания, когда человек сразу смотрит на меня, понимает, о, надо объяснить как следует. Да, mm -hmm. И в Японии это проще, потому что человек садится и говорит так, вот смотри, сейчас я тебе буду объяснять, как вообще нужно со мной взаимодействовать. Да. И говорит, А, хорошо, делаю записи. И mm -hmm. это проще, чем когда с тобой просто начинают общаться, а потом ты выясняешь, что надо было здесь, там, не знаю, здесь шагнуть вправо, здесь шагнуть влево. А никто да. тебе это не объяснял. Да. Поэтому мне проще. И вот я даже замечаю, что иногда это э, работает на пользу, потому что люди приезжают, они уже привыкли. То есть, грубо говоря, очень многие иностранцы здесь чувствуют себя так, что они вроде как вот не задумывались, допустим, как дышать. Приехали, а теперь они думают, как дышать. Да. Потому что им приходится делать напряжение. А Нет. я, наоборот, расслабилась. Я почувствовала, что ну наконец-то, наконец-то меня ничего не ждут. Я могу это... расслабиться. Устала. Я могу быть спокойно Бакагайчи. А как насчет погоды? Как вот вы живете, это значит северная часть? Не холодно вам там? По сравнению с Латвией. У нас Латвия Ну, мне кажется, что в Латвии вообще довольно такая противная погода. Слякоть постоянная, мне кажется. Да, да, да, постоянно вот это. Слякоть хорошо. и а зима она бывает очень а. холодная, да, очень-очень а. такой вот холодный конкретно. А, промерзаешь до костей. Да, Правда. а тут вдруг опять оттепель и потекло. А потом, У -у -у. ну и вот вот это я к этому вроде привыкла, но здесь, когда тут все ходят, да, -да, -да, -да как тут холодно, а мне нормально. Ну хорошо, уникально. Кого из русских не спросишь, все холодно зимой, холодно зимой. А, ну зим? в домах холодно, да, в домах холодно, наверное, это имеется в виду. Да. А вот а есть у тебя любимые места PowerSpot? In, в, в Японии места силы твои вот которые вот ты допустим если приезжают люди в Японию и говорят вот я хочу ощутить вот это вот а, место силы допустим mm -hmm. поехать в Камакуру и посмотреть вот на, на эту статую будды и когда ты там стоишь и прям что-то тащит это я образно говорю mm -hmm. что ну mm -hmm. вот... well, я понимаю да Mm -hmm. Есть вот такое секретное место, допустим, или бамбук вылез в Киото, mm -hmm. когда ты приезжаешь туда и идешь по этой дорожке, и вокруг вот этот бамбук шумит, да, или, ну вот что-то такое, вот твое заветное место, в которое ты приехал и сказал, ну это все, вот это оно. Я потащу людей в такие места, которых они никогда не видели, до которых они очень долго будут добираться, и которые они потом никогда не забудут. Ну, нет, Лес. на самом деле у меня есть... Пришли ссылку, э, чтобы я вставила сюда. Да. Понятно. Дело в том, что я не очень люблю туристические места, я в них хожу, но да. я считаю, что именно из-за того, что там очень много народу, в них трудно как-то войти, трудно ощутить, что, о да, пауэрспорт. А, да, да, я... А, единственное, вот, наверное, вот Киомизу Дэра, она такая веселая, она такая вот бабам, бам что называется, ты там ходишь и постоянно в каком-то истерическом <laughs> веселом настроении, мне кажется. Или это только на меня так действует. Но вообще, э конечно, для меня огромным местом силы стал мой храм, в котором я состою ученицей. Он да. маленький, он э такой, ну, как бы это сказать, такой, не то что даже анаспото, он вообще похож на, просто на дом. Его очень часто мимо проходят, даже не поняв, что это храм. Но э, в него входишь, только снаружи очень большая статуя Чезо стоит, но ты вот в него входишь, и там даже вот Гухонзон, главная статуя, она окружена mm -hmm. проходными статуями Чезо, самодельными, которые люди делают сами. Mm -hmm. И это как-то воздействует, я не знаю, вот как я впервые вошла и это увидела, и я поняла, что все, я хочу здесь остаться. <laughs> вот в этом храме я из него больше не уйду. А... Это раз, во-первых, ну, еще я очень люблю ходить в горы, uh -huh. и а, там работает все, то есть даже то, что у тебя начинается кислородное голодание, uh -huh. а, даже это дает какое-то особое состояние, то есть, например, ты, я сходила недавно на Гасан, вот в этом году, uh -huh. на Рагасан, и у меня потом еще несколько, вот довольно долго меня дико перло, вот просто вот вау, такое состояние, что вау, круто, как будто просто... Все себя скинул. Вот это очень хорошо. Я люблю такие места. Есть какие-то маленькие очень святилища, вот даже по Сындаю, Например, у нас неподалеку есть сан Фудосом. фудосан Я очень люблю это место. Это, там есть небольшой водопадик и святилище Фудо. И вот там можно сесть и сидеть целый день. Там никто не будет заходить. Временами может кто-то появится. Просто сидеть там и отдыхать. Вот такие места я люблю! Mm -hmm, да. Я, конечно, понимаю, что как бы такие всеми известные протоптанные дорожки никому особо-то и неинтересно, а что-то такое. Вот это мне и было интересно узнать, такие вот твои такие вот power spot, где ты чувствуешь себя, прям наполняешься энергией, и силой. Дальше у меня такой вопрос, значит, а, м -м -м, очень пойдет нехорошие вопросы, короче. Как ты считаешь, вот, а, ты считаешь японцев развратными людьми и извращенцами? Нет. Нет? Ну, я почему этот вопрос задаю? Ты не пугайся. Потому что, ну, допустим, я вот часто на там читаю туда-сюда, и очень часто многие девушки пишут там, да вообще они такие извращенцы. И как не послушаешь, даже иностранцы об этом говорят, что типа, вот японцы такие извращенцы, туда-сюда. Просто я к чему? Что они вот как бы... вот с буддизмом здесь связано mm -hmm. с религией туда сюда вот тебя окружают вот такие вот люди но вот допустим идешь в обычный mm -hmm. а, store и там продается все вот вот пожалуйста тебе всякие а, ну скажем так откровенные журналы и очень много лав-хотелей здесь и все и в любое в общем а, мест очень много куда пойти и развлечься можно именно в плане mm -hmm. таком. Oh. ты не считаешь таких их такими прям вот Мне это нравится даже, ну, я да. могу сказать, потому что, ну, как, лав-хотели, ладно, они-то такая, как бы, э, ну, связаны с, с вот всей этой, как бы, э, ну, как это, Господи, слово забыла. Ну вот есть вот вся эта инфраструктура развлечений, да, сексуально, которая здесь. Это и хост-клабы и так далее. Но они более такие мягкие-мягкие, но как бы тоже связано. И я к этому отношусь, ну так, потому что это тоже как эксплуатация. И я понимаю, что люди, которые в этом вертятся, ну да, я встречала девушек, которые, допустим, работали хостес, им было круто, им было норм, им это нравилось. Да. Но я встречала тех, которые очень сильно в, этом, в это попадали, как будто потом у них были какие-то проблемы, там все. Да. А, да. То есть, ну, на ну, такое, ну, сомнительное, вот, именно в плане безопасности. Но сама по себе идея, что можно куда-то поехать там и нормально переспать, то есть без каких, без вот этих проблем где-то найти, да, то есть. Uh, реально ты платишь к тысячи и можешь спокойно, эти, там сколько, сколько там эти три тысячи за час или два, ну, то есть ты можешь спокойно вот, uh, предаться наслаждениям и не искать uh, никакое место, потому что, опять же, квартирка то маленькие, и ты... я очень хорошо понимаю журналы, тоже. Я их люблю полискать. Я не хотела, ну, я думаю, что тебя этот вопрос на самом деле не смутил, и вообще мы все люди взрослые. Я почему этот вопрос задала? Я просто хочу развеять вот этот вот, вот эту ауру, вот этот, что о том, что японцы, ну, я очень это просто часто слышу и читаю, что они типа, вот, ну, что-то извращенцы какие-то, вот что-то у них извращено их сознание. Но я считаю, что совершенно нет, совершенно такого нет почему потому что ну просто то что это все доступно и открыто mm -hmm. и это есть это не значит что все этим вот поголовно занимаются скажем так да вот mm -hmm. я даже mm -hmm. считаю в какой-то степени японцев немножко такими ну не то чтобы э, но я их не считаю агрессивными в этом плане в отличие, допустим, от а, европейских мужчин, скажем так, они, мне кажется, еще более, более такие агрессивные. Наверное, тестостерон намного выше у них, не знаю. В общем, я просто хотела развеять вот этот миф о том, что с японцами что-то не так. Но хотя бы в том плане, что они делают такое аниме очень странное тоже. А, хентай? Мне нравится хентай. И аниме, и... Эти журналы, вот, все такое, но а, как бы... Ну, ты... это другое. Я... ...японцами ну, ты... Я бы сказала, что здесь вот есть это, как бы сказать, вот это... Ну, Япония все-таки, это не христианская страна, и вот эта христианская мораль, что надо все запрятать под коврик, в Японии не очень распространено. То есть, опять же, это все выходит из щунга. То есть, вот, есть такая замечательная штука, как щунга весенние вот, картинки, вот да. Месяц, да. И вот. если угу. Угу. и как это считается, что ну, люди иногда люди занимаются сексом, соответственно людям иногда приятно посмотреть на какие-то сексуальные картинки. И опять же стоит понимать, что даже тот же хентай это ну наследие вот этой традиции. И если не считать, что все это ужас, ужас, как же так у них там, можно посмотреть на секах, ужас, то оно, в принципе, на мой взгляд, полностью ну, нормально. Это не те вещи, которые меня смущают. Меня больше ну, смущает как раз там культура изнасилования, да, которая вот есть реально. да То, что как раз именно в патриархальных таких очень консервативных консервативной среде просто не принято это обсуждать и но в то же самое время просто принято принуждать к сексу но людей как раз это не сильно впечатляет а вот впечатляют хентайные картинки мне mm -hmm. это кажется странным потому что хентайные картинки никому плохо не делают они а картинки а, no. да многих многие мамы возмущаются, допустим, на, я читаю в Фейсбуке, mm -hmm. многие мамы возмущаются, как так, заходим в комбини, а там вон все это продается открыто, дети же могут это все видеть. В Нет, ну правда, я как мама сама, я считаю, что у нас ребенок, в принципе, очень рано мы поговорили об этом. И я подозреваю, что, конечно, она знает больше, чем. Потому что я помню, сколько я всего знала в 8 лет. И как бы я вполне предполагаю, что моя дочь жена, это такие вещи, о которых мы не говорили. Она, в конце концов, взаимодействует с мальчиками и девочками, и они это обсуждают. Есть... А ваша дочь ходит в японскую школу? Да. А, mm -hmm. И а вы дома общаетесь на русском или на каком? А, на русском, но в последнее время я стала замечать, что ей... Проще объясниться даже на японском стали. Ну да, он, мне кажется, японский очень а, лаконичный такой язык, очень а, легко донести мысль одним словом. Тайнай или шоуганай, mm -hmm. так сказал, и все, ребенок понял, хорошо. Mm -hmm. Значит, mm -hmm. Теперь следующий вопрос. Большое спасибо за этот ответ. Mm -hmm. И я еще раз прошу прощения, если эта тема как-то mm -hmm. зате чьи-либо чувства. Мои <смех> <смех> <смех> точно <смех> нет. <смех> Надеюсь, что это не это самое. Но вот я еще часто с мужем разговариваю на такую тему, что почему вот а в японцы вообще, вы считаете, как ты считаешь, это религиозный народ или нет? Это очень сложный вопрос, потому что, на мой взгляд, религиозность очень трудно определить. Вот а в Японии, ну, здесь еще вопрос переводов, потому что, например, если спросить в Латвии просто, вы там, допустим, человек религиозный, то человек, скорее всего, поймет это как принадлежность к некой, ну, как бы сказать, идентичность, да, то его, его спрашивают под mm -hmm. идентичность. И он ответит там, допустим, да, я католик, или я православный, или я протестант. Реально, ну, это даже не относится к тому, верит ли он реально к Богу, ходит ли он в церковь, делает ли он что-то. В Японии это скорее некоторая степень ну, вовлеченности. и а, да, да. В итоге люди очень часто отвечают, что нет, я не религиозный, потому что считают, что если они ответят я религиозный, то они должны это как-то подтвердить, да, то есть да. какими-то. Но при этом среди вот этих нерелигиозных людей есть те, кто, у кого дома там Камедана, Будсуддан, то есть алтарь синтаистский алтарь, буддистский кто регулярно ходит на хатсу моды, покупает у море амулеты, ходят даже там на Адзадзен в храм регулярно. И они это считают просто как, ну да, это религиозное поведение, но человек считает, что оно его вообще никак не определяет. Это такие вещи, которые все это да. типа, делают. А, да. Да. Ну, да, да, да. Да. Может, а религиозными себя называют люди, у которых это часть идентичности, например, они... В какой-то НРД, новом религиозном движении. Тогда да, тогда они все называют религиозным, потому что это важная часть, это их как-то определяет как человека. Mm -hmm. ну, поэтому я считаю, что японцам свойственно религиозное поведение в достаточно сильной степени. То есть здесь это в культуре, это очень сильно глубоко в культуре. Ну, вот, своим взглядом абсолютно а, не, а, скажем так, не глубоко знающего человека, а, скажем так, религию, конечно, знаю религию, что mm -hmm. это такое и а, с детства и, кстати, в Латвии это было дело. Ходили мы по разным храмам с моей сестрой. И вокруг нашего дома был храм католический, православный, староверский. То есть мы по всем ходили и все. Я вот мне это очень притягивало эта тема на самом деле очень сильно. И я могла сидеть час в католическом храме, потом пойти в православный, потом заглянуть в староверскую. Староверскую страшно мне было заглядывать. Но в общем, на мой взгляд такого обычного обыденный человек совершенно не разбирающиеся в религии, я бы сказала, что японцы не религиозные люди, ну, общество. Я бы сказала, что у них совершенно религия и государство вообще никак не связаны. Допустим, в угу. случае, ну, так как ты латышком, наверное, ты не очень знаешь, но, но, но на данный момент в России мне кажется, что церковь и государственная структура настолько тесно стали связаны, что меня это даже немножко, ну, пугает, что вот это угу. вот состояние, вот. И мы с мужем очень часто обсуждаем, я говорю, вот в России, там вот христианство и про религию начинаем говорить, что то он говорит, ну вот мы, японцы, мы ничего не говорим о Боге, но тем не менее мы, у нас очень мало преступлений. И это не потому, что мы боимся, Бог нас накажет, мы просто, просто действительно боимся людей, которые нас окружают и что они нас осуждают. А в России, например, там сразу начинают говорить, ты что? Бог накажет, там, ты плохое делаешь, что-то там такое. Все, видит Бог, там, mm -hmm. спарит, там покарает или еще что-то. Mm -hmm. Вот mm -hmm. в этом, мне кажется, в России очень так сразу, чуть что так сразу Бог. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, ну, трудно сказать, если сравнивать с Россией, может быть, но... Например, в Японии, да, в Японии, в принципе, есть какие-то государственные, опять же, ритуалы, которые выполняются. То есть не будем забывать, что император это религиозный символ нации. Да. В России этого нет, Путин не является религиозным символом нации, и такого нету, да, то есть... По, -то, по церквям же, мне кажется, там... Нет, он по церквям, да, но... А -то а -то не я... является... Но нет вот это религиозно... Ну, ну, то есть, скажем религиозного монарха нет, это, это факт. А какие-то, опять же, в Японии есть обяз... какие-то вот эти обязательные, да, то есть, ритуалы, которые очень сильно влияют на политику. То есть, например, тот же вопрос: пойдет ли у нас премьер в этом году в Ясакуни джинджа, или он в него не пойдет? Угу. То есть, ну, мне кажется, это если сравнивать, например, с Ватвией, то это куда большая религиозность, потому что в Латвии у нас просто такой вопрос как ну, не встает. И, ну, если у нас новому президенту, новому премьер-министру не приходится как-то обозначать свое отношение к религии, он может его просто оставить в сторонку и никак не рассматривать. Опять же, именно в Японии, по-моему, ну, если бы Комейто конкретно, откровенно заявили свою связь с Ока Габкой, но ну, они сейчас как бы так. Типа, ну мы не совсем. Мы... Я объясни а, а, обычным зрителям, что такое Комэйто, что это. А это а, партия японская, да. японская политическая партия, которая основана а, верующими представителями, а, ну как бы буддийского движения. Ну я я предпочитаю видеть их как НРД, как новое религиозное движение Сока Агакай. И хотя они вроде как утверждают, что они не имеют непосредственно связи с Ока -Гакой, но реаль, реально, конечно, имеют. Об этом можно почитать, есть очень хорошие словники, Ливай Маклафлин, он много об этом пишет. Но реально, то есть, если бы они это подтвердили, то, наверное, это была бы, ну, по крайней мере, одна из самых успешных религиозных партий в мире, если не самая успешная, потому что... К умеету, но они реально, они же сейчас в коалиции, и, насколько я знаю, до сих пор они в коалиции, как бы, ну, неплохо у них девайдут. Поэтому, да. да. да ну, я вот просто вижу, смотрю на обычную японскую жизнь, да, у -у -у. Там, я живу, у меня муж японец, и у меня вся жизнь просто очень она настолько объяпоненная, скажем mm -hmm. так, да? у меня уже друзей особо нет русских, я очень мало общаюсь на, на самом деле на русском языке, очень мало общаюсь. Mm -hmm. да. Вот, и я бы сказала так, что вообще нерелигиозный народ, а вот, допустим, у нас в России если там Пасха, то все идут, там вот это вот mm -hmm. все похуде, церковь, все там готовятся, что-то такое, да, но здесь вот ну, нету такого, просто я хочу подчеркнуть, что это очень традиционные, традиции здесь чтутся как нигде, но вот такого глубокого вот религии, допустим, своих детей, я тоже их, когда они родились, мы, значит, их в этот угу. храм, все такое, и Шти, -сан тоже все вот это, но это никак не, не было связано с чем-то вот таким религиозным, это было больше связано с традицией, именно вот с традицией. И вообще, я считаю, не, не, не вижу здесь никакой в Японии, знаете, вот а, такой вот, а, такой тяжелой ауры религиозной, вот тяжелой. Mm -hmm. Как я в России вот это ощущаю mm -hmm. иногда, вот такое вот, обволакивающее, вот ты заходишь в церковь, там вот надо вот так себя, вот так вот как-то. Здесь как-то все более спокойно, вот мирно а оно более естественно человекообразно наверное. Ну, тут трудно сказать я ну, опять же это очень вопрос той самой религиозности то есть как она может проявляться она может проявляться как очень сильный доктринализм то есть ну, доктринизм когда человек реально под, даже в каких-то своих ну, ежедневно подчиняется в том числе религиозным нормам. Просто потому, что по-другому невозможно существовать. Даже если нету, допустим, mm -hmm. если это не религиозное государство, если у нас церковь отделена от государства или там, ну, вообще религия отделена от государства, но тем не менее в обществе вот эти правила, они все еще очень сильны. Есть такие общества, но есть общества, в которых этого нет. И религиозность в принципе... Воспрощается скорее как потребность что-то сделать духовное. Ну вот, например, я бы сказала, что если говорить о японском, да, то, ну, допустим, мои, <со> -то> тоже мои знакомые религиоведы и так далее определяют это как, например, действительно очень сильная потребность сделать этот Шичи Го-сан, да? то есть не забить на него, вот именно пойти хотя бы один раз. Потребность, допустим, перед тем, как у тебя экзамены, ты реально вот тебя трясет, если ты не пошел, не купил умамори, не помолился, да? иначе ты чувствуешь, что у тебя нет вот этой защиты. Mm -hmm. Это тоже проявление религиозности, но так как нету, ну да, действительно, нету как бы внешнего давления, и ты понимаешь, что если ты придешь без умамори, да, то никто не будет на тебя там вот так вот смотреть, там, да? то люди воспринимают вот именно как какую-то внутреннюю потребность, да. типа. ну, вот Это мне и нравится в Японии, что uh -huh. это все-таки личное дело каждого, uh -huh. то есть uh -huh. совершенно никак не переплетается с мнением других людей, кто uh -huh. там с там допустим, или а, это не пропагандируется никак на телевидении, нету такого. Ну, если есть какой-нибудь специальное телевидение, uh -huh. может быть, оно но не на обычных центральных каналах. Ладно, пойдем дальше. Блиц такой опрос, быстренький, и мы будем заканчивать. Время уже очень много прошло. Твоя любимая музыка, исполнитель? Если есть японский, например. Именно японский? Именно японский? А, все, что угодно. Я вообще, я любительница пост-рок, готик рока синт-поп. Ну, вот такое все. Да, dark wave, понятное дело. Но... Если говорить именно японском, то здесь я, в принципе, как-то больше слушаю то, что заходит в категорию J-Pop. Потому что я, например, Нет, не оращи, а, например, ну, как бы, вот, наверное, самое альтернативное, что я слышу, позавыщи на Ринго. А так, есть такая мелочь, что Ринго? Шина Ринго. А так я... Керри, Памя, Памя люблю, вот знаете а, вот сейчас кинг ну очень люблю группу. Да, да, а, да. В принципе, слушаю, да, вот ходила, кстати, вот первый мой а, концерт после пандемии был концерт певицы Реона. И это О, было просто супер. Угу. Ну, то есть я, я в основном слушаю, ну да я от студентов заразилась, что слушаю студентов, а в принципе слушаю я. Да. Но я тоже через а, детей узнаю современную музыку такую японскую, да, что вот у меня дочка, например, слушает, ей 16 лет сейчас. Вот. Что слушает, меня... что а что слушает, что слушает? Что слушает? Я, это ее, в общем, я даже название не могу запоминать. В общем, слушаю, что она слушает, там подслушиваю что-то. Mm -hmm. я, я даже сейчас на не могу сказать, что там, кого-то она там. Это, вот... Ну вот типа из... Да. А, а да. я лично вот из, из японского, что во что я влюбилась, и это моя любовь просто на, на всю жизнь, и лучше этого для меня никого нет, ну, на данном в Японии, в Японии. это Утада Хикару, это для меня она просто королева, вот, вот да, это да. я могу слушать постоянно. И еще один мой, одна любимая группа, конечно, это офигеть, я просто не могу, One O'Croc, это просто высшая One O'Croc, это мой, мой да, любимый исполнителя, я, которых у меня именно они в плейлисте у меня. Кого-то я могу там послушать, допустим, что-то из аниме, допустим, Лиса или еще кого-то, ну, допустим, одну песню из аниме, которая подсела на меня. Но вот а, у Хикаро и Уанна Крок это те, кто у меня в плейлисте. А, вот еще вот такой вопрос. Любимый фильм есть такой? Допустим, а... ты можешь прям пересматривать. Не, yeah, yeah. немного я... Ну, таких много, если сказать именно из японских, из японских, из японских, какие у меня любимые? А вообще? Нет, не я, я, например, очень люблю фильмы Курибито, я его несколько раз пересматривала, большим а, удовольствием смотрю. Я люблю британские фильмы. А, а, очень я часто, часто своим студентам, вот у нас последний, последний урок всегда... Мы смотрим фильм, они мне потом я про него пишут. Звуки, да. И тебе даже попкорн подарили, да? да попкорн подарил студент. Но э, в этом году они сами выбирали, что они будут смотреть. Абсолютно. А вот если я выбираю, то я стараюсь им дать какую-нибудь британскую вот такую у них есть драма-комедия, когда ты вроде смеешься местами, а потом вот сидишь и родаешь. А, а, да. э, и да, вот. Мне нравится, то есть э, я очень люблю, например, старый, но очень классный фильм э, это «Четыре свадьбы и одни похороны». Да, просто да, обожаю. обожаю. И актерский состав просто угу. замечательный, но это вообще, это классика, это классика. Да, это, э, это, да. это реально классика. Actually, это, это тоже, я считаю, уже классика. Да, это тоже да, классика уже. Билли, Элли. угу. Билли Эллиот, Билли Эллиот одна из любимых. А, или mm -hmm. я могу смотреть, например, пересматривать очень часто, я пересматриваю прям а, вот это «Интерстеллар», несмотря на то, что он такой длинный фильм и такой, это, mm -hmm. я могу его смотреть несколько раз, или, или «Бойцовский клуб» это просто а, обожаю. Ну, да, mm -hmm. да. И тут я вот, так как у нас была беседа сегодня, mm -hmm. была планирована, я вчера стала пересматривать фильм «Маленький Будда», «Бертолуччи». А, я его не видела, кстати. Очень рекомендую. Ну вот посмотри, если ты, допустим, Киану Ривза. Киану Ривза, Киану Ривза. там просто невероятно красивый. Ну, ну, ну, это вот природа создана красота, просто невероятная, обожаю. В общем, мне теперь понятно твои вкусы, это классно, классно. Так, есть любимый писатель или любимая книга, вот которую ты любишь, допустим, распрочитать или еще раз перечитать? Трудно, ну, трудно сказать, потому что... Нет, есть, это... есть. У меня, mm -hmm. а, я в основном, вот я честно скажу, что я читаю чисто для наслаждения, для того, чтобы немножко, ну, именно фикшн, да, то есть литература да. художества. Я читаю для наслаждения, я читаю для того, mm -hmm. чтобы mm -hmm. немножко... Художественная литература, да. именно художественная. Да, чтобы от, отключиться. И mm -hmm. поэтому вот мне нравится читать детективы, например, или mm -hmm. хоррор. Я люблю Стивена mm -hmm. Стивен Кинга. Да, Обожаю. Но я Стивена Кинга читала в юности, честно говоря. Я уже во взрослом возрасте не помню, когда читала. Нет, я его сейчас и перечитываю, да. и, все. и я люблю Джоан Роулинг читать. Mm -hmm. То есть я Гарри Поттера, понятное дело, перечитала, но я перечитала еще в подростковом возрасте. А сейчас я читаю то, что у него выходят детективы, очень люблю. И, ну, так я много читаю то, что сейчас выходит я практически просто вот смотрю из-за кто-то что-то читает, надо мне чекнуть То есть даже не задумываюсь. Вот, кстати, из российских я сейчас очень подсела на замечательную писательницу Дарья Бабылева. Да, вроде бы Бабылева. Она пишет, Она пишет хоррор и такой замечательный вообще. Uh -huh. вот. У нее есть книга в Юрке, и я обожаю эту книгу. Я ее несколько раз перечитывала, ныряла в эту атмосферу. Она такая уютная, она страшная, но какое то даже уютное. Хочется пойти и жить в этих мирах, хотя они страшные, но они такие классные. Что-то фэнтези, что ли? Нет, это нормальный, классный хоррор, но... Ну, вот какая-то атмосфера очень такая уютная. Не знаю, а, как ты, это... а, ты читаешь а, электронные версии, да? Я и... читаю разные. Я люблю в бумаге, но, но сейчас, а, просто... сейчас я, я стараюсь. У меня есть читалка электронная, я стараюсь все запихнуть в читалку и читаю в ней. Вот. Еще вот такой вопрос: есть ли любимая кухня мира, вот, которую ты прям обожаешь, допустим, индийская, китайская, японская, или которая вот твоя, вот прям, вух, это моя кухня? А, ну, я в принципе люблю японскую кухню, мне она вот нормальная, я ее люблю. И так, я абсолютно, споко... ну то есть я, я, в принципе спокойно отношусь к той же латышской кухне, русской кухне, мне нравится, например, да, украинская кухня. У меня а, муж например, муж это наполовину украинцы. Uh -huh. наполовину непонятно кто как водится uh -huh. нет, ну, имя, деле, имя у по него по крайней русский. мере такое Тимур это Тимур же его зовут да Тимур нет а, на тим. самом деле у него а, полурусское полуукраинское семейство и uh -huh. он очень классно готовит вот тот же борщ там а как его мама боже мой вот как его мама uh -huh. готовит вареники боже мой какие вареники как я по ним скучаю uh -huh. вот. И э, Да, но если, я еще люблю Средиземноморскую. Вот я была на Крите, да. один раз в жизни я была на Крите, и я там отрывалась. Но, э, меня, но я питалась практически, вот сейчас показаю, что я питалась сыром и оливками, с какими-то добавлениями, то есть вот сыр, оливки и что-то еще. Да, то есть я, я люблю, э, ну, наверное, если так говорить, я люблю, когда много овощей, mm -hmm. а, и вот э, мало такого жира mm -hmm. но в то же самое время я люблю простую, я люблю простую пищу. То есть, например, в Японии самое вкусное, что я ела, это когда ты заезжаешь в какую-нибудь деревеньку, mm -hmm. и там какая-нибудь yeah. местная задрепанная такая вот шокудо, да, да, И да, вот, да. вот там самое-самое-самое вкусное. Нет, или, да. Да, или бабушки, mm -hmm. вот ты участвуешь в каком-нибудь мероприятии, там бабушки что-нибудь быстренько наготовят на всех. И налепили, да. со всеми <сосевые> <травками>, муравками. <сосевые> там, там эти пошли, пошли чуть ли вот сейчас прям в горы сходили, там на, нарезали, но лепили нигири. Боже, как это все вкусно. Мне нравится в Японии, кстати, если говорить о кухне, они, конечно, гуманные, невероятные. Я считаю, что потрясающая кухня японская. Не зря она внесена в это, в ЮНЕСКО охраняется ЮНЕСКО именно ну, определенная, допустим, осе да, новогодняя кухня. Но что мне очень нравится в Японии, то, что они питаются по сезонам. Сезонность, да. Есть такой в России, допустим, как, чтобы было понятно, кому, а, что означает по сезонам, допустим, а, летом щавельный суп, да, вот, да, скажем так, вот только летом можно есть щавельный суп. Вот в Японии так же, на каждый сезон, лето, осень, зима, весна, своя еда, свой, свой какой-то продукт такой вот, да, допустим, а, сейчас это хаксай, да, но вот это mm -hmm, китайский. Допустим, ну просто образно говоря, осенью это самма рыба, да, вот это. Угу, самма прилетает, да. Вот и, и а, сладкий картофель там. Ну, в общем, -то, следующий вопрос: кофе или чай? Кофе. Кофе. Я вот не могу. Хлеб или рис? Или рис. Хлеб или рис? Иногда хлеб, иногда рис. Рис. Да. И то, и другой я и... стараюсь избегать. Я, а, я, а, а, вот как. Если меня спросят хлеб или рис, я уже, наверное, сейчас отвечу, что рис. Потому что рис я ем намного больше, чем хлеб. Рис каждый день. Каждый день, да. Вот. А хобби. А, так, а, самое простое сказать, это хайкинг. Я очень много... Когда есть а. возможность, я хожу на хайкинг. Круто. Это мое самое любимое хобби. Так, ну что еще? И, наверное, все-таки чтение, что можно понять молодо. Вот, а, Круто, да. Так, чтение. Любимое слово японское или английское, или Именно... русское. Так, любимое слово. Вот такое слово, которое... О, вот это мое слово. Прям вот оно мое. Или любимый иероглиф. Есть такой? А, в японском у меня есть два любимых слова. А, нет, три я бы сказала. Вот я очень люблю слово мотайной. Так. Мотайнойна. Вот это мое любимое. Очень люблю слово мендуксай. А, это а, да. Мендуксайна. То есть тоже. И я очень люблю ябай бай, Я бай! Это В общем, чтобы всем было понятно, мод тайная означает. Мод тайная это... Это... это очень. Это... Оно трудно, это когда оно настолько оно настолько хорошее, что вот не хочется выкинуть да. или наоборот не хочется использовать. Да, То есть, да. ты когда ты, допустим, купил бутылку саке принес домой, поставил, она у тебя стоит на столе, и вот ты говоришь, М -м, надо бы выпить, но моттай-най-на, и не пьешь ее. А, а, да. а потом она у тебя да, стоит уже долгие год, и ты начинаешь сомневаться в том, что она вообще употребима, и ты думаешь, не выбросить ли ее, но ты, ты каждый раз думаешь, моттай на И так у -у -у. она у тебя и стоит, короче. Вот это моттай а, Ментоксай, это когда тебе что-то надо сделать, но тебе очень-очень не хочется, потому что это будет тяжело, потратишь много времени. То есть, например, обычно это говорится о чем-то, что неплохо бы сделать, но ты постоянно это откладываешь. Вот вот, например, у меня мне каждый, я каждый раз думаю, что надо подбивать, когда я выставляю оценки. У меня последний... День выставления оценок, это просто вот, последний период выставления оценок. Я просто ухожу в это с головой. Я каждый раз думаю, что надо их подсчитывать по пути. То есть вот, подсчитывать, там, вводить, а потом уже в конце смотреть. Но каждый раз, а, мендуксайна, это Как же неохота все это делать, да, да, да. Я бай Абай, и абай это когда вот... Ну, э, капец. Капец, да, это лучше всего капец. Я знаю, я иногда вхожу в класс своим, вот у меня есть, который у меня высший уровень студенты, а есть студенты, которые низший уровень. Но больше у меня их нет, со следующего года мне с них снимают, что жалко, в принципе. А Не правда? такие хорошие. Ну, я, мне нравилось у них видно прогресс, когда вот они приходят такие Здравствуй, дерево, а потом понемножку начинают что-то говорить. Самая лучшая награда для учителя это прогресс видеть. Да. Да. Uh -huh. И вот я люблю, когда я вхожу в класс, и такая тишина, и где-то с задних партий я слышу япать. Поэтому они меня впервые увидели и поняли, что все, найти в спикер. Ну, понеслась. Ребята. Вот следующее. Погода влияет на твое э, настроение? А, на настроение нет, на самочувствие да. На самочувствие. Да. Через, и через самочувствие, конечно, влияет на настроение. У меня просто артрит, и э, пальцы начинают болеть, когда дождь. Mm. Вот это самое непростое. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, как, кстати, из фильма «Маленький Будда» меня прям настолько поразила одна фраза, прям я ее вбила себе в голову, прям вот, прям обожаю. Вот эта фраза называется «Для ума нет препятствий, а когда нет препятствия, значит и нет страха». Угу. Вот. Там, пожалуй, я и хочу закончить сегодняшнюю беседу нашу, да? что я была просто невероятно рада то, что нам я получилось, тоже, да. да, беседовать и что я надеюсь, что мы продолжим нашу дружбу, вот, несмотря да. на то, что мы абсолютно два разных человека с разных полюсов, человек и не очень. И а, это было просто настолько познавательно и интересно. Надеюсь, что наши зрители оценят. И я сразу хочу извиниться перед всеми зрителями, если я перебивала и не дала возможности полностью высказаться. Но так как а, хотелось сделать так, чтобы было более-менее компактненько. Я могу говорить часами, так что меня уже вот такая... Я смотрю, что мы уже полтора часа разговариваем. Да. Вот. Ну давай тогда. А, -а, а большое спасибо. Огромное спасибо. спасибо. Большое, огромное спасибо. Да.